Вот короче этот э, Это Pull&Bear <плодисмент> <плодисмент> А какие? Это короче они называются straight Прямые Джинсы Сейчас несколько сразу вариантов тебе покажу еще видишь, удобно этот э, на сайте презентация с видео, ну дефиле вот этой модели. Мне вот эти еще нравятся черные. Я темные какие-то хочу еще взять. Потому что у меня темных нет вообще. Темные и тоненькие хочу взять вот вот эти вот. Это как раз стрейты прямые. Ну без всяких этих там это за узкие, без узкие, э, или вот эти вот Катаю, черные, или вот эти, ну такие темных цветов хочу, серые народ вот эти. Ну, вот, нам нужно хорошо сидят. без всяких вот этих вот там. Ну, короче, мне вот эти два варианта только нравятся. Остальные там это обрезанные, там как эти. Есть еще такие джинсы, они называются э, Морковка. но ну, это у кого ноги короткие и кривые. И я хочу еще взять этот тебе. Алло. Да. Алло. Вот это ми. Ты пропала, я тебя не слышу. Как называется? Называется вот это. О. Я тебя сейчас еще отправлю. Давай, давай. Поэтому обсудим.